так я короче играл играл посмотрел в интернете куда мне надо было идти я вот тусил вот там вот там вот тут под этим этажом вот здесь я тусил здесь вот до да, медицинская база мы здесь играли видеофайл что где это а? правильно нехер алло да ноль. Так, епта. Ноль. Неправильный. Хорош. М -м -м, мои апартаменты. Это же мои апартаменты, да? Алло? Ага. Не, ну я знаю. Эй, не, не, не, не, не, не, пропадай! Подожди, я не, закончил. Я не, не, не, не, не, не, свой авторский рисунок! не, ну... Я думаю, вы там поймете. Это кто? Это пиксели. Пиксели я не люблю. Ой, не люблю пиксели. Нафиг. Вот так. Как? Вот это вот все, что я собирал, это хлам, да? Че это минерал? Хорош. Ага. Создать. Кого я создаю? Что я уже наделал? Ну, у меня есть такой. А зачем мне два? На какой? Что? Где главный экран? Это разве не? Вот это вот? Где? Где? А, а ну, сума... так, мне надо сесть, присесть. Присесть, надо. Присяду. А, а. а, а, подожди, стой, не врубай. давай, смотрю, Новиденек. привет. <с negoria> ага. Уже сама с собой говорю. Чокнул. Память у тебя как решито. Знаю. Прости, ага. это навсегда тестировали новый нейромот на основе тифонов. Преобразовывали их паттерны в наши Дело в том, что удаление Ой. нейромода Стирает память До момента, когда его вставили Поэтому ты не помнишь По идее, есть способ Ам, Привести тебя в чувство я? между я тестами Но кто-то мог не забить Да-да-да, я. Вот. я слушаю Да-да, да я Именно внимательно так и сдел... ага. Тебе ага, не ага. понравится, что я скажу А ну, слушаю Сервер за зеркало, связь потеряна. Ну, ладно. Мне пора сидеть тихо. Пожалуйста. А-а. Я не буду сидеть тихо. Я разобью все окна. Нет пропуска. Как? -то? То, ты, ты уверен? Извините, Морган. Извиняю? Извини, но я не могу дать тебе их прослушать. Ах Сначала ты мразь. Ах ты мразь золота. А пока просто... Чёрт возьми, мне пора сидеть Ах, я Пожалуйста. понял, я понял, какой ты жук Ты жук А ну стреляй в него, стреляй в него быстрее Валяй, валяй, валяй Ты живая? Стреляй, стреляй, стреляй, давай-давай-давай да твою мать. Отпереть, оказывается, ее можно Ёха Твою мать, так, эм. Ребятки, ребятки, идите сюда да, Я так, ты пойдешь со мной, окей? Опа! О -о -о! Пистолет с глушителем! Что произошло? Кабс -да, да Игра залагала. Прикольно. Прикольно. Круто. Чухо! Подожди. Стреляй. Стреляй. Нет. Бляха, муха. Молодец. Пистолет, я возьму. Мне полюбак понадобится. Почему целиться нельзя? Да это беспредел. Так, патрончики. Чертеж. Чер чертеж патрончиков? Бля, это, конечно, мощно. Ага. Ага. Ага. Мне кажется, тут сделан вот этот вот легендарный скриншот. Нет? Да это в натуре очень, очень похожее место. Тихо, не убивайте. О, это, наверное, так красиво смотреть. А ну-ка, изучить. что-то я ни черта не вижу. Почему я ни черта не вижу? Я понял, спасибо за предупреждение. Бегишь ты! Так, а ну-ка, давай сейчас мы его нафиг держать. Теперь тварь. Заражен. Чем ты заражен, урод, урод. Урод еще живой подожди пистолет ай еще и взрывается апа а чё у нас тут игристо М -м -м, прям как я люблю изысканный вкус а тихо-тихо теперь... спать я скажу спать Сейчас взорвется смотри так, набор для улучшения оружия. Ты ч ты? Так, уменьшает вот. Вот это я улучшу. Да, пойдет. Все, молодец я. Молодец я. Так, а вот теперь разборка. Ага. Все. Ништяк. Халявные запчасти теперь есть. Так, груз. Груз тяжок. А давайте накидаемся в хлам. Пиво. Ой, ой, Ой-ой-ой. Это хорошо, пош... тихо стоять. Я напился, пиво мне плохо. Ух, подожди, стой. Кого? Опа, служебный люк. Я с... в служебном положении. Эй. Немножко попку подожгло. А как туда? А. Подожди, опа, опа. Куда? Кто я залез? Поймать. Оп. Ха, хорош, я тупо себе мост простроил Здрасте До свидания Он загорелся А почему? Непонятно Всё? О, о, о, о. Так у него куча лута, хорош А можно? Нельзя А можно? А я не знал об этом, я чисто так по приколу. Так, э, огневая мощь, чуть-чуть больше урона. Ну давай, почему нет? Унаги ролл, а это еда. Ну, давай сидим. Съели какие-то унаги роллы, главное, чтобы после этих всяких суши у нас глистов не было. А так в принципе нормально. Тут что-то. Я понял, я понял, я понял, я не лезу. Ру... Всё, давай отожремся видео закончилось но ты можешь посмотреть мое предыдущее видео попрыг опять Бля. давай удачи